Буй у нас здесь, братва Ядерный на заряд вашей крана Это значит, что мы продолжаем проходить контрол Садитесь поудобнее Хватайте ништячки И поскакали Так Пара Так Я покурил мануалы Оказывается, там где-то Должны быть Эти как их не зря же там кубы валялись. В этой епа маму ловушки. Поэтому сейчас идем туда и смотрим, где же эти мать их, за ногу кубики. все ломает и крушит так теперь она где-то выстрелил второй кубик Эй, сусть сюда, Эдида? Не успел. Опт. Ага, открылась дверь. Ее же шмасть. Так, это еще ни хера не финиш, судя по всему. тык Так. Ммм, вон ты где. церемониться я с вами буду собаки ух ты ж мать твою самый умный да? Че еще не все венеруют, я так понял. Хлоп. Agents are ordered to converge here. Marshal, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on. I'm setting the elevator for you. We need a talk. She got that right. Ух, зачистил. Неужели <coughs> нашли? Congratulations on your appointment, Director Phaeton. I'm Helen Marshall, head of Bureau operations. Zachary dead, then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. It makes sense. None of this phases her, really. Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My Rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. I see Rangers over there. We have to help them. Так. А Ну-ка, помоцаем, что у нас тут. О, класс фок. Так, а сейчас тот контролер будет определять, что какая-то из его кукол решила помереть. Так. Нихуя, вот у злой развесили. Блядь, не хватило. Вот теперь будет порядок. Эй, там. А ну чеки брики в тамки. Так, для тебя отдельный подарок. А что ты так покраснел? Смутился, что ли? Пизди еще увидел в первый раз. О, свои... дэвл Они напоминают мне этих, блядь, хищных аплосумов из первого Мадагаскара. Только орут немножко не так. Сука, камикадзе. Шмаляю по приборам, чуваки. Куда понесся? охо Оп. Оп. Так, ну хоть хильнулся по-человечески. Трейс. Льюис. Хэмилтон, что ли? лет типа, трупов не убить. Среди ублюдков шел артист. В кожаном плаще Мертвый анархист. Крикнул он. ой, челюсть, да. Опа! Работает. Можно я буду этой мусорка пиздить? Трупов вел он за собой. Был на руке застывший фак, из кармана торчал пиратский флаг. Зомби всю ночь кричали, хуй, мы анархисты, народ не злой. О, с подключением говно. Блять, немножко не вовремя. Так, ну вроде даблкиллом взяла пахло, нет? Собачье мясо. Ам. Мазаракш. Еб твою. Это проблема, братва. Ручка откатил щит. Как же, блять, все не своевременно. Приходится очень часто уворачиваться от всего говна, которого. Раскопалка кирпичи в тебя летит строй, а мочи... О, сдох говнотик! Наконец-то! Так, а что то я тут не понял. О, можно мне Фадина? Последним патроном, последнюю тачку. Не. Не последнюю, соврал. Так. Я жду, там какая-то сука лезет. Ну и. This <звук> у меня сейчас. Не щел на тяжелым так в скидняк. <звук> ага. Видишь, что комнатуля тупиковая. М -м -м. Так, а вверх Джесси подпрыгивать не умеет. Значит, надо как-то по трубам. Не, хуй. Блять, как же туда забраться? М -м, мне надо попасть на вот эту верхнюю трубу, там, в принципе, есть возможность. Но блять, я нахожусь прям под той трубой, с которой прыгать, ну сам БГ велел. Так, с этой стороны и как Либо я изначально не туда поперся Так, здесь нет двери Ага Так, а это что за точка? Типа такой замок хитровый ебаный. О, лаба. Так сначала спиздим докиса. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals, how do they connect? I'll see what I can do. Find all punch cards. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый терминал не запущен. И от него по, И от него кабель уходит хер, пойми куда. Так, пятый, третий, второй и первый. Четвертый, четвертый. Ага, вот и четвертый. Each punch card should correspond to a terminal. Так, ага. Так, первому воткнул. Так значит была перфуха от второго. Казалось бы, все слишком просто. Угу. Так, ладно, продолжим. Так, тогда извлечем все карты. будем разбираться по ходу так все пять карт у меня Перебор вряд ли поможет, <свят> потому что у нас два с половиной десятка комбо. Как говорится, думаю, башка, шапку куплю. Доски, доски, доски, говоришь. м mm. Так, значит, на втором квадрата, а на третьем просто дырдочка. Ага. Значок радиации на первом. Если он не, если он не на четвертом, то он подойдет к первому. Угу. Просто логические шифры. Так, второй и третий надо поменять местами. Ага. То есть если так на третьем просто квадратик то есть вот эта штука на второму вот так дальше методом исключения или или так но здесь не перечеркнуто вот это дичь значок радиации А вот эта вот хреновая должна пойти на пятое место, если я правильно понял. Значит, в первом остается кубик. Значит, надо запускать первый и четвертый менять местами. Так, значит, значит, радиация не в четвертом, а в первом. Да. А вот эту вот хероборина именно кубик. Должна трачать в четвертом, да. А, блять, я ж первый не запустил. Да. Как говорится, я был прав. Но побеседуем мы с этой дамочкой, наверное, в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. Лоис, пиписка. до свидания, адиос, братва.